Мы в субботу работали на соседней площадке, работал ведущий, я не буду говорить, кто. Там была такая свадьба, 300 человек, и ему сказали, «Слушай, у них имена у молодых очень сложные, ты лучше запиши». Он записывает имена, болтает с музыкантами в гримерке, все хорошо, все классно. Выходит на сцену, то есть уже все одел костюм, а записку забыл. И он начинает, «Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, мы рады всех приветствовать». И, и понимает, что надо уже обратиться к молодым, а он забыл имена. И, и тут он смекнул. Надо просто как бы сказать, а из зала, если что, помогут. Он. Итак, дорогие наши молодожены, дорогой наш Игорь, из зала соседнего столика мужик кричит «Дурак, жениха зовут Петр». Он «Дорогие Игорь и Петр, поздравляем вас с днем свадьбы, будьте счастливы!»